Министерство обороны завершило испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал» в арктических условиях, последние тесты проведены в конце прошлого года. Военные признали успешными результаты испытаний комплекса «Кинжал», проведенные в Арктике. Тестирование, включающее в себя не только боевые пуски ракеты, но и учебно-боевое патрулирование носителей комплекса МиГ-31 а также еще множество параметров, велось несколько лет и завершилось в конце прошлого года. Как сообщают известия со ссылкой на военные источники, испытание МиГ-31 в условиях Арктики обеспечивала авиация Северного флота. Она же выступала в качестве средств объективного контроля при проведении боевых пусков ракет. Первый официальный запуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» с самолета МиГ-31 на севере был произведен в ноябре 2019 года. Подробности испытаний не приводились, но сообщалось, что ракета, достигшая скорости 10 махов, поразила наземную мишень на полигоне Пембэй к северо-востоку от Воркуты. В 2020 году Минобороны приняло принципиальное решение о вооружении морской авиации Северного флота гиперзвуковым комплексом «Кинжал». В прошлом году началось создание инфраструктуры для обслуживания и эксплуатации гиперзвукового оружия. Российский истребитель МиГ-31 является боевой машиной с уникальными возможностями. Самолет, разработанный в 1970-х годах в СССР, остается таинственным убийцей, поднятие которого в воздух наводит на врага ужас. Рождение МиГ-31 во многом связано с селе размерами территории Советского Союза. Из-за обширности страны в советское время ей требовался быстрый перехватчик для защиты границ. Миг-31 и сейчас остается одним из наиболее используемых истребителей в армии России. Пока на замену ему разрабатывают сверхзвуковой истребитель-перехватчик, также известный как Миг-41 или ПАКДП ⁇ перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата. Напомним, что в новейший российский авиакомплекс «Кинжал» входит истребитель-перехватчик МиГ-31, специально модернизированный в качестве носителя гиперзвуковой ракеты, являющейся авиационным вариантом ракеты «Отрок-Искандер-М». Первая эскадрилья МиГ-31 с «Кинжалами» заступила на боевое дежурство в Южном военном округе с декабря 2017 года. А с апреля 2018 года самолеты МиГ-31 осуществляют регулярные полеты над Черным и Каспийским морями. Кроме того, пару МиГ-31 к летом прошлого года перебрасывали на авиабазу Хмеймим в Сирии, откуда экипажи проводили полеты над Средиземным морем, знакомясь с возможным театром боевых действий. Наконец, прошлого года в составе ВКС сформирован первый полк истребителей МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».